Приветствую всех любителей Старкрафта, а также всех подписчиков моего канала. С вами Веном, неизменный Веном, и мы начинаем кампанию запротаться в Старкрафте Remastered. Долгожданная кампания, продолжение, наконец, окончание первой трилогии эпизодов, потом вторая трилогия эпизодов уже в брудваре нас ожидает. Ну и, кстати, я немножко ошибся насчет того, что... StarCraft Remastered становится полностью бесплатным, то есть и все абсолютно компании? Нет, не все компании и не полностью он становится бесплатным, а он становится условно бесплатным, как я понял, то есть там появляется бесплатная компания Wings of Liberty, то есть у меня нет Wings of Liberty, соответственно мне это огромный плюс. А все остальные компании, тех, у кого не было, например, Hirts of the и Legacy of Void, они не достанутся. То есть, то есть э, те, кто впервые заходит в игру, им достанется только Wings of Liberty. Также они могут, э, ну, то есть, новые игроки, которые придут в игру, поиграть 10, как я понял, матчей за день с компьютером, либо же без рейтинговые игры. И после этого будет доступ получен к рейтинговым играм. Такая вот вещь. И, конечно же, многие сходятся во мнении, что данное нововведение, что становится игра условно-бесплатной, сделать так, что, во-первых, скорее всего, в следующем году мы увидим на мировом чемпионате по Старкрафту других чемпионов, других участников, как минимум, наверняка точно, потому что все-таки огромный наплыв будет людей. Плюс еще, возможно, такой... Как сценарий, что разработчики возьмут забьют на игру, либо начнут ее просто превращать в типа Вова-игру. То есть она станет условно бесплатной, появится множество нового платного контента. Правда, я не знаю, как, какой контент можно еще вести, если уже и так есть различные скины, различные как сказать, любительские озвучки и прочее, которые можно. Купить в Старкрафте 2. Ну, ладно, время покажет. Это будет весьма интересный период времени. Вот за этот год, что произойдет со, со вторым Старкрафтом. То есть, станет ли он более популярным, либо же он совсем потеряет популярность. Потому что, как показывает статистика, чем больше StarCraft живет 2, тем меньше и меньше людей в него играет. Ну, это в принципе неудивительно, потому что. Все-таки игра уже довольно старая по современным меркам, 5 лет уже прошло как-никак. Ну ладно, я тут пока разглагольство, а мы сегодня вообще собрались как бы играть в компанию протосов. Сейчас я послушаю тем временем сначала, как звук в игре, потому что мне никто не ответит, как со звуком, все нормально или есть проблемы. Сейчас я гляну. ее просто превращать в ремастер становится полностью изменный веном и мы начинаем компанию запротаться в старкрафте ремастер Долгож... так ну в принципе нормально звук мне нравится давайте-ка снова становлю сейчас я немного погромче сделаю чтобы мне например не кричала ухо и при этом вам было все нормально слышно так, ну вроде нормально, повысил звук. Если что, по, по ходу игры пишите, если очень тихо будет диалоги происходить. Текс. Маленько. Да, я вчера, кстати, посмотрел ВКС. Это было очень поздно, и плюс дофига было рекламы от Близзардов, что, конечно же, меня не оправдывало. Не но я все равно досмотрел... Потом правда, валялся до двух часов дня, <смех>, спал. <смех>, потому что ну, трендец до 8 часов утра шел турнир, этот матч. Там, получается, полуфинала 2 было и финал. К сожалению, Спешл ничего не смог показать в полуфинале. И он просто отлетел от Су, который, кстати, его тренировал до вот этого мирового чемпионата. Там, как сказали комментаторы, что тренировался спешилу со как раз таки там еще нескольких корейцев но слово было основным да поэтому су просто расфигачил своего ученика в пух и прах поэтому конечно же спешила еще предстоит учиться учиться еще раз учиться правда ему 24 года что по меркам строка уже весьма старенький игрок ну, а как бы там ни было, надеюсь, все-таки в Спешл справится со своими проблемами. В следующем году мы его вновь увидим. И даже, может быть, в финале, Это, прям очень, так сказать, самый оптимистичный сценарий из всех, которые только можно. Нет, я записывать другие игры сейчас вообще не хочу, потому что я уже говорил об этом. Говорю почему, потому что мне StarCraft просто вообще... Заходит на ура, мне он очень нравится своей стратегией тактикой, то, что здесь можно придумывать огромное количество тактик и по-разному обманывать своего соперника. Тот же самый мировой чемпионат вот вы можете посмотреть некоторые особенно красивые матчи, когда в безнадежной ситуации берут, выходит игрок, просто вообще становится победителем. Ну ладно, мы давайте-ка выбираем первую сначала миссию, первый удар. Компания протосов-катастрофа. Сверхразум Зерев завоевал родину протосов Айур и обосновался на поверхности планеты. Пока прислужники коварного сверхразума сеют хаос, хаос и разрушение по всему Айуру, стойкие протосы готовятся к грядущей войне. Ну, бойни. Ладно. Первый удар. Цитадель нового вершителя протосов. Энтаро Адун, вершитель. Я судья Алдарис. Конглав поручил мне помогать тебе наставлениями. Брежний вершитель Тасадар был отправлен в сектор тиранов, дабы остановить продвижение зергов, придав огню зараженные миры. Однако он ослушался приказа и попытался уберечь тиранов от всеочищающего пламени. Тасадар подвел нас. Надеюсь, ты не уподобишься ему». Конклав повелевает нам в первую очередь укрепить оборону. Тебе надлежит усилить аванпост в провинции Антиох. И ни в коем случае не дать зергам захватить его. Там ты встретишься со своим давним соратником, Претором Фениксом. Можешь рассчитывать на его помощь. Так, ну что ж. Весьма интересное начало кампании. В чем интерес состоит в том, что Феникс получается до сих пор еще э, живой, так можно это назвать. Он то есть не драгун, он все еще э, тамплиер. И похоже, что после уничтожения, ну или точнее захвата Айюра, много еще просто остается живыми. Ну или как, по крайней мере, у них есть какая-то база. Потому что, если посмотреть на задний фон, тут так не сказать, что у протосов все очень плохо. У них вполне большой, огромный город. И, ну, посмотрим, в общем, что предстоит нам дальше увидеть. Я могу быть полезен. Да, самое интересное, кстати, за какого мы вершителя играем, Я за кого? Потому что, ну, естественно, главного героя из второго строкафта здесь наверняка нету в качестве Приступаем. вершителя. Потому что, если вы вспомните во втором строкафте он только На стал вершителем, возвести. когда мы начали играть. Приступаем. Так что, ну, по ходу игры будем узнавать нового много наверняка. На Поиграешь с азиатами в онлайн, ну, спасибо большое, конечно, но я думаю, это бесполезное занятие будет. Потому что я прекрасно понимаю, что я проиграю. Даже тут причем меня зятным а обычным игрокам. Потому что у меня всего-навсего золотая лига в том Старкрафте. Золотая лига вообще ни о чем. Так что пока мы будем, давайте-ка играть просто в компанию. Ну а дальше мы, я посмотрю что как дальше будет продвигаться моя карьера так сказать во втором строках во Так, чуть не потерял я так отлично мы добрались до нашего аванпоста а. снова тебя на поле брани. интересно интересно то что Да я понял прекрасно, спасибо что напомнили, как нанимать отряды. Все-таки до этого было три эпизода, которые я мог бы научиться. Сейчас займем свете. Да, в общем-то, финал ВКС меня довольно удивил, потому что игрок... Два игрока сражались со и рок чем удивил этот финал тем что со который уже как я понял давно не получал никаких призов потому что парадокс он попадает очень часто в финал турниров но не может выиграть в финале он выиграл всего лишь один финал из девяти которые он попадал это просто огромный парадокс, конечно же. И поэтому, что хе -хе, крайне, так сказать, ну, не забавно, наверное, а скорее такой... <фе> -хе -хе> Интересный, короче, шаг от Рога, когда он давал интервью в полуфинале, когда он выиграл полуфинал. Он сказал, что, э, ну, у него есть два, как сказать, два довода, почему он победит в финале против... Су, потому что, во-первых, Су никогда почти, ну то есть один раз всего лишь выиграл финал из девяти, и то, что он очень неплохо играет против зергов. То есть он сам зерг, и он за, против зергов играет очень хорошо, как он выражается, во-первых, во-вторых, как многие, в принципе, подтверждают. Игра была очень интересной, я вам скажу, но к сожалению Сука как раз-таки отлетел, что стал очередным его поражением, десятым, нет, точнее это пока девятое это поражение, но из десяти финалов получается вот он девять уже проиграл. Ай, блин, я думал это обманка, думал оверлорд сейчас высадит сюда войска свои, это же бот, конечно же, он не будет такого делать. По крайней мере, пока он этого точно не делает. Ну, давайте я поставлю на всякий случай сюда вся драгунов. Я в эту компанию, вам скажу, играл очень давно. И далеко я ее не проходил. Почему я не, про... не проходил, я не помню. Уже, конечно же, это было крайне давно. Это было лет. Ну, даже, возможно, 10 лет назад. То есть это было очень давно. Даже если, возможно, еще больше. Я этого не исключаю. Так, давайте-ка поставим фотоночку пока что. Причем желательно даже еще одну фотонку потом поставить. А, окей, вот тут. Тут нельзя сделать, чтобы он поставил несколько зданий одновременно, по-моему, или можно. Надо будет с этим разобраться. По-моему, нельзя. Так, пока что минералы добывайте. Давайте еще дополнительно рабочих, пока накидаю. Мне бы надо щиты, потому что щиты, конечно же, это очень мощная вещь у протасов. Щиты восстанавливаются довольно быстро, и получается они как бы, ну, бесплатно, они сами восстанавливаются по себе. Не надо тут никаких медиков подводить, или каких-то рабочих, которые будут ремонтировать, да, там, если мех у битвы. Здесь это так устроено. Так, мне вообще надо кибернетическое ядро, дабы можно было драгунов делать. Так, ну давайте, может быть, тогда еще сюда фотоночку одну поставлю В этот закоулок Дабы тут никто не прошел так резвенько Ну то есть не пролетел оверлорд и не высадил своих солдат Своих зергов Ну, озвучка русская, хочу сказать, вполне неплохая, с английской мне вполне устраивает. Конечно же, многих людей она не устраивает. Говорят, что она плохая, или там просто им... Э, они просто, так сказать, из принципа не хотят вот играть в русскую озвучку, потому что уже привыкли к английской. Но я такими не страдаю, как сказать, принципами, такими проблемами, поэтому... Я считаю, что вполне меня все устраивает. Я жажду так, Фениксу вообще лучше, конечно, отбежать, потому что я не хочу, чтобы он сейчас становился уже драгуном, да. Вроде как он не здесь погибнет, и я, насколько знаю, он совсем в другом месте должен погибнуть. Так, как бы там ни было, начинаем нанимать уже драгунов. Мне бы так 3-4 драгуна. Хотя, может, даже и не стоит бояться, может, сразу пойти в атаку. Так, поставлю здесь пилончик один, чтобы... Ну да, если вот этот пилон сгорит, в конце концов, его добьют, то у меня, по крайней мере, не отключились мои фотонки. Можно было дождаться еще дополнительного драгуна. Интересно, что я еще могу строить? Нет, к сожалению, больше ничего, кроме дополнительных казарм, точнее врат. Я больше ничего сделать не смогу. А, пойдемте в атаку. Надеюсь, мои фотонки выдержат атаку. Еще дополнительно установить одну. Сюда, вот. Так, ребятишки, давайте сюда. Проверим, что здесь у нас есть. Так, где у меня все мои драгуны? Пидом сюда. Так, тут у нас есть газок, кстати, халявный. Опа! А здесь я смотрю огромное количество муты. Атакуйте одного. Одного муталиска. Отлично. Мои войска вступили Такс. Сюда тогда один зонт можно послать, пускай они будут нам дополнительно добывать. Так. Принимаю сигнал. Самая лучшая озвучка это украинская. Не могу не согласиться, я ее видел. Так что да, она очень даже классная, если она еще... Ну, в принципе, можно даже ее скачать, просто имею в виду, что буду ли я ее понимать, но в принципе там все понятно и так даже без перевода, так сказать. Без русификации этой украинской озвучки. Так, что-то я не понял. еще до один муталиск, оказывается, был. Ну, окей. В принципе, этот муталист Вообще нам ничего сделать не сможет. Так, ага, и симулятор это най. Недостаточно минералов. Жизнь за району. Чего ты хочешь? Как пожелаешь. Вершитель. <свят> <свят> <свят> ну что-то пока сказать, наверное, просто будем добывать. Ресурс хочу побольше армию создать. Побольше армию, помощнее. Минерал, так, сюда можно было и бы, конечно, минерал. еще и поставить дополнительные пил... Пил... Пил... зонды. Давайте сюда дополнительных зондов подведем. Пускай добывает нам ресурс. напасть так, в принципе я смотрю они даже подобраться толк не могу так вот это уже очень неплохо он залетел недостаточно так давайте добывайте Мы больше минералов Как сказать вот кстати я хотел задать вопрос уже давно меня мучает он как думаете стоит ли ну это то есть извини я тебе сейчас отвечу правда <laughs> перед этим спрошу нужен ли чат на стриме чтобы вот было его видно вот где нибудь вот здесь или не нужен чат потому что ну в этот вопрос возникает но в то же время он быстро отпадает так как я не вижу множество комментариев, которые бы мог бы я прочитать, или просто был, который интересный. Интересно посмотреть зрителям и те, кто смотрит уже в записи. Так, ну давайте пока что немножко драгонов туда переведем, может быть уже начнем нападать. А, так вот, на твой вопрос-ответ, типа, нужно ли, ну, точнее, не нужно ли, а, как сказать, стоит ли уходить из школы после 9 класса. Ну, в принципе, я думаю, что это неплохая мысль. А, почему неплохая мысль? Потому что... Потому что после 9 класса ты можешь уйти в колледж какой-нибудь, который тебе позволит быстрее пойти, ну, не работать, а учиться в институт, на третий курс сразу же. Там есть такая система. Но это смотря, конечно, я какие еще заниматься. профессии. Потому что Ты по некоторым, не наверное, заниматься. такое нельзя делать. Но я когда учился на юриста, это было возможно. Ну, вот такие вот дела. Сам уже решаю, тебе нужно ли это или не нужно. Я Можно жаль, доучиваться и, и дальше. В принципе, тоже как бы неплохая мысль. имя я, в принципе, так и сделал, ушел из девятого класса, и, ну, в принципе, я не жалею об этом. То, что говорят там, что якобы в десятом-одиннадцатом классе будет очень сложно, конечно же, врут. По сути, в десятом-одиннадцатом классе просто натаскивают на ЕГЭ сейчас, так что никаких сложностей, я, честно говоря, думаю, там особых нету. Конечно, я не учился, но я так думаю, и многие так говорят, в принципе. Команды. Так, ну что, давайте уже, наверное, собираться на хай посмотрим, что там у нас есть наверху. Тут у нас достаточно много муталистов. Ну, дракуны у меня скучковались, конечно, великолепно, я смотрю. Давайте, да, уже выходим в атаку, идем. У меня, по-моему, тут уже кинжальчики появились. На скорость, к сожалению, зила там нету, улучшения в данной миссии. Поэтому Зил это очень медленно передвигается Точно так же как и Драгуны Так, тут у нас есть еще что-то интересное Смотрю О, звуковойск Там плеточка есть еще так, ломайте пока что здания Их производственной мощности Будем уничтожать Блин Войсов-то все равно много Ну все, теперь они не могут войска нанимать я думаю, что больше у них никаких нету поблизости. Здания по улучшениям. Поэтому они сейчас без войск остаются. У них только остаются плеточки. Которые, кстати, все равно бьют очень больно. Даже успевает одного драгуна забрать две плетки. Еще одна плеточка. Так, ну и все, наверное. Житель, хоть мы и сражались бок овок в сотнях миров, я никогда бы не подумал, что нам доведется воевать на Айове. Воистину, зерги, достойные противники. Интересно это слышать от протоса, Потому что я так думал, что всем протасам зерги кажутся. Ну, по крайней мере, неприятными существами. Плод вершителя, то есть у нас даже не говорится, кто вершитель.